Ребята, как оно приятно пахнет! Привет, мои любимые друзья! Вы смотрите Эйвен А знаете, что у меня новенького сегодня? А вот что я буду сегодня делать настоящее мыло! Если вам интересны разные поделки своими руками, тогда ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал! Те, кто еще не подписался, а те, кто действительно хочет со мной дружить, нажимайте на колокольчик. А если вам интересно, как и мне, что из этого получится, тогда смотрите дальше и пишите в комментариях, делали ли вы какие-то штуки своими руками и что из этого вышло. Ну, ребята, поехали! она, ну, да, она безцветная <свят>, <свят>. здесь сейчас вот такая палочка где мы будем мешать формочки здесь есть, вот, вот здесь есть еще формочки разные здесь Бутылки. Еще здесь есть вот такие какие-то жидкости. Вот это я прочитала, что это кисель пищевой. Вот. Здесь есть вот такие пакетики. Здесь на них пишется, что это. Это краситель пищевой. Вот это ароматизатор пищевой. Я натираю мелан на терке. Терла, мыло, приготовила формочки и пакетики. Идем греть мыло на водяной бане. Сейчас мы разогреваем. Как оно тает. Если мало мыла, можно добавить еще. Добавляю аромат яблока. Как пахнет яблочком? Ребята, какой бы вы цвет хотели? Есть желтый, оранжевый и красный. Вы не против, если я возьму желтый? Цвет? быстро густеть. Я наверное уже все перемешала. Даю запах лимона. Ммм, как пахнет лимоном. Еще мне очень понравились вот такие блесточки. Добавлю туда половинку блесток для красоты. Вот получился! Разве они не похожи на конфетки? Такие красивые мыло можно подарить своему другу или подруге! Подписывайтесь и лайкайте Мы считаем все ваши комментарии И нам очень приятно А также заходите в гости На мой инстаграм Ссылочка внизу И мы увидимся В следующих видео До встречи и всем пока-пока